Всем привет! Сегодня мы решили сменить обстановочку, а также сменить операционную систему. А ставить мы будем Linux Mint 2. Если вам что-то непонятно, ось сама все подскажет, а вот основные проблемы могут начаться позже. Linux поддерживает 90% существующих драйверов, но вот оставшиеся 10 вам, возможно, придется вбивать вручную через командную строку, которая здесь называется терминал. Итак, приступаем. Для начала нам нужно создать загрузочную флешку. Для этого ищем программку Первая, какая нам попалась у Netbooting Ее можно скачать, ну, например, вот здесь Флешку форматируем в файловую систему FAT32 Размер кластера 4.96 байт Выбираем образ, скачанный с официального сайта И проверяем, что программа видит нашу загрузочную флешку Жмем ОК Ждем некоторое время И все Можно перезагружаться Теперь мы видим такую менюху И выбираем первую строчку Итак, сейчас ось работает с флешки а чтобы установить полноценную версию, запускаем на рабочем столе ярлык install. Видим перед собой меню выбора языка, региона, раскладки клавиатуры. Здесь не до конца понятно, зачем есть тест клавиатуры. Заполняем анкету и можно переходить к форматированию диска. При возникновении каких-либо проблем, Linux сам подсказывает, что вам нужно сделать. Если у вас все получилось, вы увидите вот это. Ну вот и все. Система установлена. Как видите, это не заняло много времени и не доставило особых неприятностей. Теперь мы будем пробовать, что она из себя представляет, что на ней можно делать, чего нельзя, какие программы есть, каких нету. Итак, давайте подведем итог. Операционная система Linux Mint 2 стабильная. Интерфейс у нее очень удобный и э, довольно-таки сделан красиво. Но все-таки обычному пользователю я бы не рекомендовал бы ее устанавливать, потому что с ней могут у вас возникнуть в дальнейшем проблемы с установлением софта и различных драйверов. Поэтому все-таки пока Windows в этом плане лидирует, но будем надеяться, что количество софта на Linux будут увеличивать. А ребята из Linux будут упрощать работу для обычного пользователя. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока. <свес> Подписывайся на канал.